Я водяной, я водяной, никто не водится со мной, а мне летать охота. Та-дам! Ну что ж, всем добра! Ура! Игра вновь приветствует вас, друзья! С вами вновь Олег, он же Scratch, продолжает выживать и исследовать мир сабнатики Беллоу В прошлой серии, значит, мы дополнили свой мореход двумя модулями. Это модуль хранилища и модуль а, сборчик. Также мы немножечко преобразили свою базу. Теперь у нас здесь есть три этажа, на втором из которых раньше находился реактор. А, реактор я поместил теперь на третий этаж, он у нас вот здесь вот находится. Благополучника э, работать но по-моему, это тоже в прошлом видео я вам показывал. Ну, да ладненько. Здесь я также планирую построить вот такую водоочистную станцию, но на нее нужны э, ресурсы. По-моему, нам не хватает сейчас такого ресурса, как гель который требуется для. Да-да-да, точнее для крафта этой э, станции. Ну ладно, я думаю, это в процессе мы все найдем. И как раз-таки в сегодняшнем видео мы постараемся занять, заняться исследованием. Да, точнее продолжим заниматься исследованием планеты 45-46 э, БФ, на которой мы сейчас, собственно говоря, и э, находимся. Ну а перед началом я, наверное, сейчас быстренько заряжу все батарейки из своих инструментиков, да, чтобы нам случайным образом не остаться без энергии, когда мы с тобой будем путешествовать где-нибудь. Итак, перед началом очередной вылазки необходимо отремонтировать наш с тобой мореходик, посмотреть, какие остались предметы в его контейнерах. Если что-то надо будет, мы сейчас немножечко освободим, да, чтобы у нас поездки были с максимально эффективной прибыльностью, да, то есть мы могли с них вывозить по максимуму, но у меня в принципе и так вроде бы все контейнеры пусты, кроме вот этого да, здесь у меня имеются аптечки здесь у меня имеется еда термосы, не помешало бы сюда водички еще поместить, но с водичкой пока что у нас небольшие проблемочки, в сегодняшнем выпуске мы постараемся все-таки сплавать вот к этим вот последним известным координатам да, это то место, куда у нас уплыла та женщина, да, в костюме краба и, возможно, мы там найдем какие-то зацепочки и ответы на некоторые а, вопросики. Но ну, а для этого, еще раз повторяю, надо немножко подготовиться. Да-да-да, все, в принципе, я уже взял. Осталось взять только с собой батареечку. Можно сменную одну сделать, да, для своих инструментов на всякий случай. Это раз. Поблизости обнаружена корма космического судна «Трансгосударство Солнце». Название судна «Меркурий-2». Не функционирует. Интересно, где это? И где же это судно? Что-то я не пойму, не видно отсюда. Да, где-то, ребят, по, по всей видимости, огромный какой-то корабль. Во! Вот он, друзья, действительно гигантский какой-то корабль, просто-напросто по своим размерам. Недалеко, кстати, от места последнего пребывания этой женщины, да, нам 200 метров осталось. Ну, давай посмотрим, раз мы по пути здесь плаваем. Что это у нас такой за кораблик-то? Ох, ничего себе, обломочек-то нехилый. Этот корабль можно исследовать. Здесь есть внутренний отдел. И здесь, друзья, есть контейнеры. Все старые, все ржавые. Офигеть! Вот в этом корабле, друзья, я еще ни разу а, не был. И мне хочется прямо узнать. Да, а компоненты здесь достаточно новые. Нифига себе. Так, что это у нас такое? Металлолом. О, ничего себе! С этими штуками, с металлом я здесь еще вообще не сталкивался. Так, запечатанная дверь. Разрежьте, чтобы открыть. А для этих целей мне, конечно, потребовался бы резак, которого у меня с собой сейчас... А, нет, а я вообще делал его? Нет, этот резак-то... Блин, похоже, я, ребят, даже не удосужился, чтобы его сделать, поэтому исследование Меркурия мы, наверное, оставим, ребят, на отдельную тему, на отдельную а, серию, потому что здесь у нас очень много запечатанных дверей, запечатанных моментов. Кстати, здесь внутри у нас имеются вот такие вот штуки тоже для пополнения кислорода. Ну ладно, ребят, не будем отвлекаться, этот корабль мы еще следуем, я понял, что сюда нам нужен резачок, с резачком мы сюда обязательно как-нибудь потом а, придем. По плеере, ребятки, к той точке, которая нас сейчас интересует, да, это вот этот вот пилот, последние известные координаты, и мы, я смотрю, потихонечку начинаем врываться в совершенно новый биом, я тебе так хочу сказать, и я уже вижу на дне морском какую-то интересную запчасть, судя по всему, тоже для нашего мореходика. Ну что ж, пош, пошли-ка исследуем, что это такое у нас? Что это у нас такое? Фрагмент модуля аквариума, морехода, ничего себе! Смотри, какие большие, здоровые создания плавают. По-моему, я уже их видел. Это здоровые киты. Я их даже, по-моему, сканировал. Ну что ж, давай поплывем, по -по подплывем, немножечко поближе, да, не будем бояться. Ох, какая, ребятки, новая рыбка-то. Эту рыбку я еще не видел. Давай-ка отсканируем. Кто это такой? Рылохват. Какие-то, смотрите, здоровенные большие грибы. Или же здоровенные большие кувшинки, которые здесь уже а, от, отжили свое и просто-напросто а, попадали. Вот, пожалуйста, одна из них. И посмотрим, что здесь можно. Ай-яй-яй-яй-яй, какого черта это? Что сейчас было? Отключила мои приборы все. Это, ребят, рыбка меня сейчас только что укусила какая-то. Ох, вот он, кит. Я, кстати, хотел его исследовать, этого кита. Какая-то, ребят, меня сейчас только что рыбка цапнула. Так, надо вот здесь срочно выйти. Я вижу интересную часть, запчасть. Заодно починим наш мореход. Меня только что цапнули. Так, где у нас ремонтный инструмент? Так, починить надо срочно мореход. Вы видели, ребят, это рыба? Она умеет еще и вырубать. Это вот это, ребят, рыбка. Вот она сзади плавает. Она умеет еще вырубать нашу технику. И это что такое? Тоже, ребят, аквариум. Давай-ка мы его, конечно же, загробастаем. Нифига себе, я не знал, что они умеют отрубать электрооборудование. Так, новые цветочки. Ну что ж, друзья, продолжаем исследовать флору фауну. Заплыли мы в новый биом. Я не знаю, что мы интересного здесь найдем. Но я предпочитаю все вот эти вот штуки, которые мы находим, просто-напросто пальцем прощупывать и пытаться от них что-нибудь отрезать. Какой-нибудь кусочек. О, а это что такое? Что-то тоже интересное. Что-то новое. Это у нас антенник, который можно взять который можно поесть. Еда, вода и здоровье он восстанавливает. Отличная штуковина. Где мой мореход, друзья? 108 метров 12 секунд. 12 секунд, друзья, а как так-то? Как я мог профукать этот момент? 6 секунд, доплыву или нет? Доплыву, друзья, или нет? Благо глайдер меня спасает, друзья. Спасает меня родной мой глайдер, Да! Я на месте. Фух, вот это, ребят, было опасно. Давай-ка мы подплывем просто-напросто на мореходике туда. Что-то как-то я совсем зазевался. Пока я, ребят, уплывал от этой акулы, меня чуть было не удушило. Ладно, понято, принято. Будем более-менее осторожными. Ох, а это что такое плавает, ты посмотри. Это что только было? Это только что что было? Это что за странная рыба? Это какая-то, ребят, странная рыба. И мне, если честно, она не очень-то нравится внешне, как она выглядит. Но я не знаю, ребят, что от нее ожидать. Может быть попробовать ее, попробовать ее исследовать, эту рыбку? Че ты за рыба такая? Пообщайся со мной уже. Где она? Она, ребят, уплыла. Ой, ну похоже она цепляет. Ты видел сейчас, что было? Она цепляет тем же гипнозом, как нас цеплял э, гипнотизер в обычной сабнатике. Я, похоже, ребят, опять заметил, это рыбина большая. Да иди ты отсюда, смотрите на нее, это акула, она никак не успокоится. Иди отсюда, тебя сейчас замигает до смерти, да, это мой самый коронный ход. Здесь по-любому что-то есть интересное, но пока что вроде бы что-то какая-то какая здоровая скальная порода. Вы посмотрите, ребят, это я плаваю внутри, я так понимаю. Типа какой-то кратер гигантский. Да, ох ты ж, елы, это же база какая-то. Ничего себе. Это база супер. Это, это точно, друзья, база. Нифига себе, я даже не думал, что так все просто, мы найдем здесь базу. Это, ребят, Сабнатика, да, она нас всегда удивляла, удивляет своей непредсказуемостью. То есть мы просто-напросто вот таким вот образом здесь плавали и наткнулись на новую базу. Ну что ж, это у нас, значит, повод для исследования, я тебе так хочу сказать. И мы сейчас этим как раз-таки и займемся. Лаборатория Омега. Я так и думал, друзья, что это и есть Лаборатория Омега. Давайте заплывем внутрь и уже посмотрим, что здесь интересного. Так, какая-то обугленная дверь здесь плавает. О, эту же штуку можно, наверное, исследовать. Это же у нас производитель аптеч аптечек, которого у меня до сих пор нет. Нет, друзья, его нельзя, к сожалению, исследовать. Так, поплывем дальше. Это что у нас тут за комплекс такой? Что это у нас такое? Альтера. Какие-то бумаги плавают всякие. Я вижу, что эту базу нехило вообще потрепало. Ее просто-напросто разорвала, Как будто бы, да, каким-то взрывом. Все везде разбросано. Так, КПК, давай посмотрим, что у нас тут написано. Сосредоточение, революция, э, Задач. Я это непременно почитаю, но только когда буду на борту... О, столик. Хотя бы что-то можно исследовать. Это уже хорошо. Да, ребятки, факты. На базе Омега можно исследовать вот эту вот э, стоечку. Это раз... Еще один КПК забираем. Это два. Какие-то отчеты мы загружаем в базу. Так, эта штуковина у меня уже имеется. Я уже ее исследовал. Так, стул, друзья, командирское кресло. Это, ребят, еще один факт того, что можно исследовать на базе Омега. Блин, главное здесь не заблудиться. Так, что-то еще композитный горшок можно исследовать. А почему нельзя исследовать вот эти вот живые стены? Это же тоже как размещаемый декоративный объект. Но почему-то здесь, друзья, они не исследуются, как глючно плывет у нас бумажка. А поплавнее-то нельзя. Смотрите на нее. Вот эта анимация. Немножко недоработана. анимация у бумажечки. Она как-то, блин, перемещается очень странно. Так, ладно, ребят, продолжаем дальше. Смотрим, ищем, что можно здесь еще отсканировать. Так, это что такое у нас? Лампа для, для аэро, ароматерапии. Вон она что. Как оно здесь все с комфортом-то. И еще, ребятки, одно... Операторская комната. Ну, операторская комната у меня уже есть. Так, ладно. Выплываем, ребят, назад. Иначе у меня сейчас просто-напросто закончится кислород. И отчет о расследовании лаборатории Омега. Вот, ребят, давайте, запускаем. Алексис, заметки следователя лаборатория лаборатории Омега. Сперва была повреждена мощным ударом, возможно, мореходом, модифицированным с помощью какого-то таранного усиления. Ясно. Затем был выпущен... Затем был выпущен из дистанционно подорван локальный, локальный взрывной заряд. Лабораторное оборудование повреждено до нерабочего состояния. И все живые особи были уничтожены. Персонал не пострадал. Ага, это походу диверсия какая-то была, я так понимаю, да, совершенная на эту базу. Чтобы определить, не вырвалась ли бактерия, были собраны образцы. Однако это маловероятно. Жар от взрыва, ага, должен был а, вскипятить все в радиусе 10 метров. Вот, ребятки, Взрыв произошел на этой базе. Кто-то, видимо, подорвал ее. Пойдем поплывем вот в эту комнату тогда. И посмотрим, что у нас здесь есть интересно. Вот так, у нас торговый автомат, мусорка. И у нас кто-то. А доктор Даниэла Валенти. Это у нас раз. Вот в эту, наверное, каютку мы сейчас и сплаваем. Что у нас здесь есть такого? Так, фотография. Что у нас за фотография? О, это же она, но только с нашей сестрой, я так понимаю, да? Кровать, Даниэлы тоже. Сейчас мы ее от отсканируем как следует. Да-да-да, нам нужны Разнообразного типа кроваточки Что еще можно взять из этой комнатки Есть ли здесь какой-нибудь... Вот он, КПК, пожалуйста Живопись, картиночка прикольная Забираем и КПК, конечно же, тоже мы забираем Давай почитаем Я бегал на перегонки с Because твоим пингвинокрылым шпионом Потому что ты устала мне проигрывать Прям по животу Может я просто поддалась, чтобы заставить себя улыбнуться Мило, но я не верю Есть и более простые способы заставить человека улыбаться Проще, чем проиграть в беге на перегонке. О, я думаю, ты полна талантов. Что ты имеешь в виду? Ты картина, которая появилась в моей лаборатории пару дней назад. Та картина. О да, этюд в девственно-красных тонах. Я полагаю, ты с ней как-то связана. Может быть, она тебе понравилась? Она прекрасна, как и тот, кто ее подарил. Если бы я не знала, что к чему, то подумала бы, что ты со мной флиртуешь. А ты знаешь, что к чему? Я больше не знаю, что я знаю, только не тогда, когда ты на меня так смотришь. Интересные, на самом деле, разговорчики. Да-да-да, ничего не понятно из того, что я сейчас прочитал. Какие-то разговоры про интересную картину, судя по, по, по всему ту, которую мы сейчас с тобой а, нашли. Но я точно уверен, что а, Сэм и здесь, сестра моя, а, занималась разработкой и исследованием каких-то а, вещей. Это что за открыточка? Жаль тебя здесь. А, нет, нашел какую-то я открыточку, в которой написано, что здесь, и здесь писал какой-то новый а, человек. А что за новый человек? Так, флирт это мы уже прочитали. Это у нас, ребятки, персонал. Новый персонаж Винь, Винь Фам. Это младший научный сотрудник, биохимик, подчиняется доктору Даниэле Валетти. Текущий проект анализа бактерии. Да, здесь у нас исследовали бактерию, я так понимаю. И вот он, доктор Даниэла Валетти. Это ведущий ученый, отдел биохимии, подчиняется Эму, Эммануэлю -Де Жардену. Э, текущий проект анализа э, бактерии. Ну да, ребятки, тому типочку в очках, который у нас всем раздает э, указания. Так, смотрим, что еще у нас здесь есть интересного. КПК, Альтеры и у нас Винь э, рисует. Так, забирай. Ох, какая картинка. Это он бактерию, что ли, так рисовал? интересно интересно ну-ка давайте пойдемте почитаем сейчас сначала боюсь дани здесь нет ничего я хотела тебя увидеть на чем работаешь просто эскиз работы которые я делаю я просто бездельничаю не говори начальнице хм, не буду прекрасно что это делаю серию вдохновленную бактериями красота мутации жизнь-смерть риск типа такого гениальный просто человек а что это такое похоже на хара но изучает винни это мутация это просто арт-проект ты знаешь что ты так шеи двигаешь как будто пытаешься блефовать во вторжение пришельцев ладно хорошо хорошо врун из меня неважный ты занимаешься мутацией бактерий хара из замороженного левиафана здесь в этой лаборатории пожалуйста не задавай больше вопросов думаю и не нужно да, интересный на самом деле еще один персонаж, этот Винь. И заходим в центральную комнатку, и ее потрепало больше всего. Вы только посмотрите, каких размеров здесь у нас был а, взрыв, и здесь есть фрагмент ядерного реактора. Пойдем-ка сразу мы его исследуем. Да, ядерный реактор, конечно же, нам пригодится в наших с тобой потом исследованиях. Да, это самый мощный источник энергии, который есть здесь в Сабнатике, насколько я знаю. Если, конечно же, сюда еще что-нибудь не, завез... не завезли помощнее. И смотрим внимательно на то, что здесь еще имеется. Так, батарейки можно забрать, нет? Нет, друзья, нельзя. Ну комната, конечно, эпичная. Смотри, как ее разорвало, раскур раскурочило всю. Здесь явно был какой-то нехилый взрыв. Так, посмотрим, что за КПК. А, изучим его. Вот так. Это что такое? Ну я вроде бы изучал такое уже зарядное устройство. А, просто идет на металлолом. Ладненько. Так, здесь у нас какой-то, по всей видимости, пульт управления чем-то. Здесь тоже какая-то электроника. Ага, что-то можно еще изучить. Утилизатор ядерных отходов. Короче, друзья, факты. Очень много здесь у нас исследуемых чертежей. В том числе это и самое основное, это ядерный реактор. Это будет, мне кажется, самая интересная находка из того, что я здесь отсюда вывезу. Но больше, в принципе, здесь исследовать нечего. Да, вот здесь у нас есть еще какая-то дырка наверху. Да, взорвали. Я так понимаю, выпущен был снаряд в ядерный реактор, после чего он сдетонировал. И здесь разорвало пол базы Соответственно персонал покинул эту базу Что здесь делать-то после взрыва И переместился куда-то в другое место для исследования У нас сообщение, друзья, давайте почитаем Алан, здорово. Алан, эта лаборатория выглядит так, будто ее разрушили намеренно. Ты знаешь, для чего она служила? Наверное, для белого. Для бактериологических исследований. По крайней мере, оборудование служило именно для этого, пока я по нему не прошелся огненный смерч или что-то вроде того. Думаешь, твоя сестра как-то связана с разрушениями? Я не знаю, зачем ей это, но чем больше я вижу на этой планете, тем меньше понимаю, кто захотел бы уничтожить это. Место. Да, друзья, секреты базы Омега мы сегодня с тобой раз разгадали. Здесь есть определенные чертежи, здесь есть определенно, чем поживиться. Ну и, конечно же, путешествуем дальше. Ты посмотри только, какая здесь глубина. Этот кусок, конечно же, вырвало от дна морского, но мне, мне по всей видимости, туда не проплыть. Ты оказалась поблизости от данных, которые могут помочь в создании нового носителя данных. Продолжай искать, говорит нам Алан. Если что, ребятки, это Аллан, это тот тип, который засел нам в голову с прошлой серии, да, мы его и нашли. Это, скорее всего, представитель расы архитекторов, которые занимались здесь исследованиями еще до нашего прибытия. Мы с ним обязательно увидимся, но чуть, -чуть попозже, пока что он нас сидит в башке и что-то нам диктует. Но туда, ребятки, мы не сможем проплыть, смотрите, глубина уже 300 метров. Так, наткнулся я на гнездо обезьян. Эти гнезда мне уже довольно-таки знакомы, и я, наверное, все-таки э, сочту нужным его исследовать. Посмотрим, что у нас там имеется. Так, смотрим, что у нас тут есть. Фрагмент баллона сверхвысокой емкости. Вот оно что! Вот оно что, ребятки! Более интересные штукенцы только я сказал и сразу же нашел рубин. Вот оно, друзья! Вот это как раз штукенция мне и нужна, да, с помощью вот этой штуки я теперь смогу сделать все-таки уже а, очиститель воды, наконец-то, друзья. Я думаю, что здесь рубинов нам встретится еще огромное количество, поэтому исследуем внимательно. Тут у нас ускорение морехода, серьезно. Также, плавая здесь, в этом биоме, я наткнулся еще на одно улучшение, это модуль теплового реактора для краба. Ну, краба мы пока что еще не имеем, да, мы не имеем возможности его построить, потому что я не нашел на него должного количества ресурсов. А модули, ребят, здесь, здесь в этом биоме хоть, хоть отбавляй, и даже, ребят, ресурсов здесь достаточно много, таких как а, рубина, опять-таки, а, повторюсь. ну, Пока я тут плавал, друзья, поблизости обнаружил нос этого самого корабля Меркурий, да-да-да, который у нас развалился, я так понимаю, что нос... Этого корабля можно будет также отдельно потом исследовать, но сейчас мы этого делать, конечно же, не станем. Это у нас, ребятки, будет контентиком на мои следующие э, выпуски, да, которые обязательно в ближайшее время запилю. Осталось только найти вход в этот самый нос, да. Корабль, на самом деле, ребятки, огромный и есть, мне кажется, чем внутри него Поживиться в ходе, конечно же, мы найдем И, конечно же, мы это все дело исследуем Я ощущаю место расположения важного артефакта Я передам, передам координаты, чтобы ты смогла его поискать Говорит нам наш друг Алан Я поняла, как обычно, да, в курс И место положения сигнала второго нам стало из вес но Ну что ж, друзья, вот этот самый обломочек, который мы сейчас с вами нашли до да, новой от, от корабля Меркурий-2, вот этот, значит, биом, и вот эти все, значит, артефакты, которые подкидывает нам наш Алан, да, наш друг, который засел у нас в голове, мы будем исследовать в ближайших своих а, сериях, а на сегодня пока что будем закругляться. Что ты, зритель, думаешь по поводу моего выживания в Сабнатике? Беллоу Зиру, пиши свои размышления и а, какие-то советы на этот счет. Я тебе непременно Отвечу в комментариях. Отвечай, ребятки, всем без исключения. Также, если у тебя какие-то есть годные идеи, да, по сабнатике и не только, то тоже смело пиши, предлагай. Все это дело мы с тобой обсудим. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея. Еще обязательно увидимся и услышимся. Продолжение выживания, конечно же, следует.